Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к Телу. И сегодня я научу вас, как быстро поменять нитки в оверлоке. Итак, берем катушки, которые нам понадобятся для работы нового цвета. Дальше мы ослабляем все значения натяжения нити до нуля. Дальше обрезаем ниточки, которые нам не понадобятся, вот ближе к катушке. Просто их срезаем. Меняем новый цвет. И смотрите, сейчас будет очень важный момент правильно завязать э, две нитки. Смотрите, мы берем две ниточки вместе и завязываем простой узелок. Сейчас я покажу вам еще раз, поближе. Смотрите, простой узелок. Вот так, две нитки вместе. Всё. Таким образом нити не будут сдвигаться и очень крепко зафиксированы. Сейчас покажу поближе. Дальше мы с вами обрезаем игольную нитку. Обратите внимание, я сейчас заправляю оверлок как трехниточный с одной иглой. Но даже если у вас две иглы, значит вы продеваете все четыре ниточки и вот эти игольные просто срезаете. Поднимаем лапку и вытягиваем просто без напряжения нитки двух нижних петлителей, так как Натяжение нити у нас ослаблено, ниточки продеваются очень легко. И мы продеваем до тех пор, пока не покажется нужный нам цвет. Вот, протянула розовые ниточки. Обрезаем все ненужное. Затем продеваем нить, которая относится к игле. Обрезаем. Затем аккуратно при помощи пинцета вставляем нить в иглу. Затем, еще не возвращая натяжение нити в нужное положение, мы просто при помощи педали делаем строчку для того, чтобы убрать игольную нить под лапку. Вытягиваем за две нижних ниточки. Затем возвращаем натяжение нитей в исходное положение, в рабочее, до нужных нам значений. Все, оверлок готов к работе. Ну что, друзья, я надеюсь, что вот этот вот простой и быстрый способ облегчит вам швейную жизнь. Пишите свои пожелания, комментарии под этим видео, было ли вам полезно. А с вами была Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». До встречи на следующих уроках.